Козерошки, приветствую вас, после достаточно длительного периода, перерыва, каникул, я наконец-то попробую все-таки продолжить вести свой канал, продолжить вести свои прогнозы, несмотря на сложное время, ну давайте, жизнь продолжается, поэтому будем смотреть. Итак, Козерошки, Козерошки, что тут у вас получается? Значит, 4-5 апреля. Если вы успеете, то прочитайте этот прогноз, будет достаточно напряженный день, когда Марс соединится с Сатурном Водолеи, это ваш второй дом, финансы могут быть романсы. то есть это сложное время для ваших денежек. Возможно, неожиданные траты, финансовые потери, но постарайтесь быть осторожными в это время с ними. Также будьте осторожны со своей эмоциональной сферой, поскольку она будет напряжена. Также 5 числа Венера, планета любви, переходит из Водолея в Рыбы. Это ваш третий дом, он связан с поездками, короткими поездками, короткими путешествиями. И даст вам возможность ну, где-то встретиться, познакомиться с кем-то в дороге, ну и вообще удачно договариваться с кем-то в пути о коротких поездках путешествиях или э, получать э, какие-то удачные может быть соглашения делать какие-то удачные соглашения именно в коротких дорогах еще это может быть знаете как общение по переписке договоренности удачные по переписке ну, что-то должно получиться с 11 по 12 да еще хотела сказать что венера в рыбах она придаст э, вам чувственности, желание понимать любимого человека, сочувствовать, как-то даже, может быть, склонять к саможертвованию в любви. Ну, я думаю, что, знаете, как-то так немножко размягчит ваше сердце. С 11 по 12 апреля Меркурий перейдет в Телец. Меркурий связан с общением, с дорогами. Для вас Телец непосредственно связан с темой так, раз, два, три, так, еще раз, раз, два, три, четыре, пять, тема любви, любовная тематика, то есть можно сказать, что в любовных темах вы спешить никуда не будете, будете последовательны и осторожны. Также с... В третьем доме произойдет одновременно точное соединение Юпитера с Нептуном. Ну, Я бы сказала так, что с 11 по 12 апреля для вас наиболее благоприятные дни, когда можно что-то решать, рисковать, ну, связанные с передвижениями и договоренностями. 15 апреля Марс переходит в Рыбы. Марс у нас планета активности, энергии. И можно сказать, что активности энергия станет на ближайшие три недели приблизительно более размытой. Будут актуальны темы благотворительности, но также с другой стороны и интриги. Открытого противостояния, агрессивности будет меньше, а вот скрытая наоборот может усилиться. Достижение цели окольными путями. 16 числа также произойдет полнолуние в весах. Весы. Для вас является десятым домом. Да, десятый дом связан с карьерой. Карьером. Ну, наверное, что-то поменяется в планах, в каких-то высших целях, в вашем социальном статусе будут приняты решения. Козеров, именно в это время вы сможете решить какие-то важные вопросы, связанные с вашим статусом, с вашей карьерой. Может быть, вы ну, поменяете. Ну то Что-то в, в этой сфере жизни, наконец, поменяете или измените кардинально причем. Я еще могу сказать, что очень важным, особо значимым будет этот период для тех козерогов, которые родились после 10 января. Поскольку здесь будет образовываться достаточно сложный напряженный аспект к вашему Плутону. он прям будет проходить по вашему солнышку. К Плутону, который будет по вашему солнышку проходить. Еще несколько напряженными будут периоды с 18 по 19 апреля. Здесь произойдет кармическая разда раздача долгов. Вот как он будет выглядеть. И здесь будет тема ваших финансов. Очень ярко прослеживаться, вы видите, вот как выглядит этот квадрат с упором на Сатурн, но я думаю, что здесь что-то вот в сфере финансов должно измениться, в лучшую и худшую сторону, не знаю, понаблюдайте. С 26 по 30 будет наблюдаться точное соединение Венеры, Юпитера и Нептуна в соединении в рыбах, то есть смотрите, это время... Будет, наверное, наиболее благоприятная в ближайшем году, которая принесет массу радости, удовольствия, счастья, каких-то подарков, и для вас это будет все связано с темой коротких поездок, путешествий и каких-либо договоренностей. То есть это время, когда можно рисковать, когда нужно и не только можно, а нужно действовать, и любые ваши усилия, они будут вас награждены. Месяц закрывает. Ну, во-первых, Меркурий переходит, меняют снова знак, он из Тельца в Близнецы, и здесь, поскольку Близнецы для вас связаны с темой работы, то работа становится более актуальной, наверное, все-таки многие из вас уже как-то укрепятся на каком-то месте желаемом, ну и плюс откроется еще и коридор затмений с 30 апреля, который начнется с Новолуния, тельце для вас телец это тема любви детей развлечений и будет продолжаться до 16 мая То есть я буду постараюсь подготовить отдельный прогноз по этой теме но для вас скорее всего будет актуальны изменения очень важной трансформации именно по этим темам когда нужно быть максимально осторожными но я думаю что многие события будут очень судьбоносными именно в любви и в теме детей ну что ж надеюсь что месяц апрель будет для вас благоприятным удачным и для встречи в следующем периоде